Что же, вот и долгожданная Франция, которую разработчики не успели почему-то изменить. Вот до сих пор у нас въезд в пистоп идет на старт снижной прямой, а не как в реальности из предпоследнего поворота. И причем уже игра где-то неделю как релизнулась, и это до сих пор не пофиксили. И сама трасса была изменена, и, собственно, не перед самим гран-при Франции Формулы-1, а задолго, там за полгода вроде где-то в ноябре. И почему-то не хватило Кодмастерс вот этого времени на изменение трассы в игре, хотя вот что тут берешь, ты просто переделываешь небольшой кусок трассы, добавляешь просто въезд в питлейн, убираешь старый въезд в пит все, работа сделана. Ну а оставим это на совести Кодмастерс, может быть они все-таки это пофиксит в ближайшем времени. Что же по самому этапу во Франции? Ну, начнем с того, что повторов в этом видео не ждите потому что я просто забыл их записать. Да, просто нажал на кнопку «Вперед» машинально. Такое бывает, если снимаешь выпуск довольно поздно. Потом, по поводу самого этапа. Ну, как в Канаде, я не ожидал, что у нас будет какой-либо темп, потому что здесь прямые, и мы только начинаем уменьшать лобовое сопротивление у болида, соответственно, скорость у нас не сразу появится. Но, может быть, она будет. И она, может быть, была бы, если бы я поменял силовую установку, которую я даже не поменял перед квалификацией, из-за чего плохо квалифицировался и не вышел из первого сегмента. И что самое интересное, я помнил то, что еще надо после квалификации заменить ДВС на новый. Но после квалификации в гонке я машинально, точнее, нажал на гонку и уже при выборе своей стратегии вспомнил то, что ДВС-то стоит старый, который уже износ под 65%, если не чуть больше. Соответственно, я потерял уже в мощности, ну, немало. И это чувствовалось напрямой. Ну ладно, перейдем к старту. Гаснут красные огни, я, как обычно, проигрываю старт. По стратегии, опять же, увидели один пит-стоп. Игра мне предлагал сумму 2 пидстопа. Не знаю, в чем проблема этой игры, почему он не предлагает именно обычную стратегию. В один пистоп, ведь это более логично, если я стартую из конца пилотона, то мне невыгодно делать два пистопа, поскольку я больше потеряю, чем получу от этой стратегии. Ну да ладно. Собственно, ближе к концу первого сектора прохожу Рассела, тут же уже занимаюсь Вебером и потом уже смог поравняться с Албаном. Но сразу пройти не удалось его, но уже чуть позже, Пордл в мою пользу опять же траектории я его смог пройти. И напрямую мне повезло то, что он не стал меня атаковать. Ладно, потом к концу первого круга я догнал Хюнкенберга, который воевал с Мойлсом и Райкененом. И причем вышел я лучше из последнего поворота, но ближе к середине прямой, старт-финишный, я уже начал терять просто в скорости и Хюнкенберг начал вырываться. Хотя, казалось бы, вот вышел лучше, но изношенную ДВС давало себе знать. И... Я могу, в принципе, то, что плохой результат был как раз-таки из-за этой моей одной ошибки. То, что я просто банально не поменял ДВС. Потому что я терял прямой, Я терял везде, в принципе. Даже в квалификации тоже, опять же, я потерял. Потом произошел вот такой вот тупой момент. В котором Хюлькенберг решил то, что оставлять мне место внутри не стоит. Ну, в принципе, да. По сути, я также порой делаю. Но тут для Хюлькенберга закончилось все плачевнее. Все-таки по итогу я его задел, развернул... Я себе ничего не сломал, а Хелькенбергу обеспечил последнюю позицию и прорыв между Вильнюсами и, может быть, Дживенасой еще. Потом с Вебером мы начали уже борьбу между собой. Я его опережал на прямой зачет слипстрима и ДРСа, причем какое-то время еще ездил за ним, потому что просто не мог его догнать. Опять же из-за того, что ДВС не полностью работал. Ну и в принципе надо сейчас будет заниматься ДВСом. Потом мы догнали Грошанова, у которого тоже были какие-то по ходу проблемы поскольку его напарник Магнус, как мы видели, сошел перед тем, как я развернул еще Хюльгемерга, и он также начал отставать от Норриса и Райкенена. Ну, без проблем мы с ним смогли разобраться вместе с Вибером на прямой за счет Слепстрима и дреса. по крайней мере, я сразу с ним разобрался, а вот Вибер немного замешкался и чуть позже смог с ним разобраться вот, перед скоростным третьим сектором. Ну, окей, это дало мне какое-то время на то, чтобы оторваться от Вибера, потому что он ехал за мной, и мы вот так вот постепенно обменивались с ним позициями. Собственно, вот тот самый обмен. На уже новом восьмом кругу он без проблем на старт-финишной прямой обгоняет за счет слепстрима и ДРСа, и причем под конец видно даже, насколько он быстро едет с дресом. Но уже через круг он заезжает на пидстоп, как мой напарник. Райкин же остается у нас впереди. Позади меня уже был Фетлик к этому моменту, после своего пит -стопа. Он меня опережает, конечно же, на старт-финишной прямой, но благо я смог за ним удержаться и получил ДРС на обратной прямой. После своего пит-стопа я проехал круг уже и выезжает передо мной Райкнин, что довольно интересно, ведь я даже не ожидал, того, что сделаю какой-либо андеркат. Тут, скорее всего, у Райкнина были какие-то проблемы с болидом, он также медленно ехал на прямых, Хотя до этого спокойно брался с Норрисом, у которого, скорее всего, все-таки была более-менее новая силовая установка. Без проблем я его опередил, хотя то катался два круга и просто экономил ЕРС. Поскольку тут он просто конский расходовался, я просто даже Но. не ожидал, того, что будет такой дикий расход просто на среднем уровне. То есть за круг где-то можно было потерять это процентов 15-20, ну где-то в среднем. Потом, ближе к концу, нас догнали уже двери-ножки. Причем я довольно сильно удивился, когда увидел все-таки Хюрикенберга, который... Получил, по сути, от меня разворот в начале гонки, но смог, по сути, вернуться ближе к очковой зоне. Рикерд, без проблем, меня опередил на обратно прямой, но я смог за ним держаться до последнего круга, подэкономил ЕРС и топливо, и начал действовать, опять же, на том же последнем круге. На обратно прямой, за счет Слипстрима и ДРС догоняю сначала Рикерда, и потом, без проблем, его прохожу. Ну и повезло мне, по сути, я смог доехать на своей девятой позиции до финиша. И так грубо можно сказать то, что по сути на третьем месте в группе Б, поскольку два болида Racing Point были, к сожалению, недосягаемы. Ну и, в принципе, это неплохой для меня результат. Все-таки на убитом ДВС, который не выдал полную мощность, я смог еще приехать в кое-каких очки. хотя вот изначально думал то, что придется мне где-то вот финишировать за первой десяткой. Но тут хотя бы девятое место. Уже хоть это радует. Ну что же... В принципе, это получился такой себе, потому что борьбы у меня особо не было, то есть она была, но была она в начале гонки и в конце, а вот посередине, как раз-таки я просто наматывал круг за кругом и даже не в каком-либо хватлап режиме, как обычно я это делал в 18-й формуле, будучи лидером. Тут можно кстати, порадоваться за Мерседес, все-таки Льюис приехал на первом месте, а Ботус на втором и на третьем у нас пришел также Леклер. Феттель же из-за стратегии в два пидстопа провалил по сути этап, мог он финишировать на подиуме также, но вот лишний пит и по итогу пятое место. Также за счет дубля Мерседес у нас выходит на первое место в купих конструкторов, недалеко опережая Ferrari, но борьба идет у них довольно близкая. Как я говорил до этого, также Льюис подбирается ближе к Феттелю, и также борьба уже обостряется, и будем смотреть как она будет развиваться. Все-таки, пока я не претендую на подиумы, где-то, может быть, ближе к концу сезона, мы, может быть, покажемся на подиуме, а пока вот такая у нас ситуация, то, что мы пока боюем в группе Б Конечно, да, было у нас подиум в Монако, даже победа, по сути, но это было Монако, и это вот единичный такой этап, где, в принципе, можно ожидать любого человека увидеть на подиуме, именно в игре. В реальности, конечно же, не так. По контактам, опять же, их почему-то нету, но... Либо игра не фиксирует, либо еще что-то Ну или возможно боты все-таки стали настолько аккуратными И теперь не сталкиваются с друг с другом Ладно, по поводу соперничества с Батлером Все очень плохо В лучшем случае можно свести все в ничью Ну или прям в идеальном случае Если он не придет к финишу на последних двух этапах В теории я скорее всего могу проиграть даже это соперничество Ну и да, можно было заметить то, что лицо Батлера багнулось почему-то И показывает лицо ви Вибера Но да ладно что же касается нового контракта, по сути это старый контракт, поскольку я ставлю все то же самое, что у него в прошлом контракте. Поскольку я подумал, то, что, окей, моя ценность еще не столько велика, чтобы просить что-то новое, но оказалось то, что можно было попросить чуть больше, по крайней мере надо было бонус за гонку ставить уже 3 уровня, и возможно бы контракт прошел, поскольку ценность его особо не увеличилась, вот она просто на писечку, так сказать, увеличилась, и не более. По поводу модификации, которые я стал брать, я подумал, как я уже говорил во время этапа, то, что надо качать уже ДВС. Также я беру вот модификацию на лобовое сопротивление, снижение его, который нам разблокирует аж три модификации лобового сопротивления, которые нам также надо будет потом брать. И вторая модификация стала увеличение мощности, поскольку в направлении ДВС нам надо также сейчас начинать работать. На шасси пофигу, забьем, так сказать, потом как-нибудь сделаем. Как говорится, ладно, и так сойдет. На этом, ребят, с вами Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, ребят. Пока-пока.